Всем привет! С вами Доктор Вася. И это видео я снимаю перед Новым Годом. Заключительное видео в этом году про танк, который Wargaming предоставляет игрокам. Подчеркиваю, всем игрокам Wargaming предоставляет этот танк. Это сразу легкий танк, немецкий он сразу же элитный. И вот его характеристики. Прочность у него 210. Мощность двигателя 140. Максимальная скорость 55. Скорость поворота градусов в секунду 45. Бронирование в лоб у него 30. Борта 14 и корма 14. Ну, башня у неё менее защищенная, у нее 14. Самая сильная, это лобовая часть ее. А, урон базовым снарядом от 8 до 14. Бронепробитие 17-29 мм. Скорострельность орудия 113 выстрелов в 82 сотых в минуту. Скорость поворота башни 44 градуса. Обзор 320. И дальняя связь, 1045 И предоставляю вам танк Light LightWitz Был а, Wargaming, Wargaming также Дан В тот новый год Вот, про него я ничего не делал, но я просто сравню два этих танка По мощности, конечно же, он проигрывает По мощности двигателя он проигрывает по максимальной скорости он проигрывает. По скорости ворот он тоже проигрывает. Бронирование корпуса у него слабое. Бронирование башни тоже слабое. А хотя в лоб у них одинаковое в принципе. А вот сзади, но ну, кто сзади стреляет, да, в башню? Стреляет в корму, как правило, так что этот показатель ничего не играет. А вот бронирование лба у него намного получше будет. 30, а этого всего лишь 14. Урон базовым снарядом 8, у этого 7. Бронепробиваемость, у этого 20, а у этого только 17. То скорострельность 113, 122. Скорость поворота башни 36. А обзор 320. Дальность 345, 375 дальность связи, этого получше будет. Но он проигрывает в обзоре. Значит, как обещал, я буду делать после каждого обзора видео. И два видео сразу будет и про этот танк, и про этот танк. Смотрите, это первый бой на танке Лайт ВИЦЕ. Карта у нас провинция. И мы начинаем... Значит, бой начинается. Налево. Вот, перематываем здесь. Подождали, пока куда-то поедет. СА занимается. Что касается этого танка... Он очень скорострельный, патрон у него хватает, но он не пробивает всех лоб, поэтому приходится стрелять или сзади, или вбок. Вот мы длихаем. Мы в обить для них не можем попасть. Стреляем ставить. на удачу, но, конечно, хорошо бронированный. Перематываем. Меняем позицию. Вам самый такой интересный момент. Вот не пробил. не пробил, не пробил, не пробил, не пробил, не пробита, не пробил. Опять перемат. Цель захвачена. Вот мы Пробитие, попадание. Замечаете, у него с ней ложаться, вот. То, что, знаете, надо ложаться. Прям... При этом танке начинают как-то сгибаться, и так вот могут достать из-за некоторых вот, камней. На 8 уровне снаряд летят прямо и ложатся. В чём прикол? Стреляю в этот и очень меня над... ну, напрягаются выстрелы. Взрываю в этот рах, и до мной снаряд, и землю с Видите? В этом прицеле сразу взрывает снаряд. Мешает, подки все время Они Уже запали в нас броня не пробита. Вот, переехали. Ну, в принципе, счет 7-6 mm -hmm. уже хорошо Вот мы видим, к нам едет Крусадер Круизер 3 Наша арта пошла сливать Смотрим Мне сейчас Бах Бах, ее нет видим, что К нам едет Круизер 3 на что делать с ним Снаряды позицию. Вот я занимаю позицию. И вы увидите, раздал ему снаряды. Вот за два патрона, больше, чем было жизнь, у него уже нет. Сопу снял просто. Ну, вообще великолепно, остается его большая страстрельность. И вот смотрите, все другие, И уже вдруг начали добивать. Ну, вот перематываем, ну вот. Все -таки Дорогие. Вот, вот видите, у нас панда 2D70 с чем-то хп у него. И вот едем налево. Что делать, спускаться. И тут вот, я решаюсь спуститься очень аккуратненько. Но одна большая проблема. Я вдруг оторваюсь. Я оторвался. Видите, я оторвался. И... Повреждение в 3 Меняем, едем. Мы заметили Т-26, которого разбили. И вот так, взберут. Мы просто вот разобрали. И мы ушли на КД. все таки забрали того Т-26 мы один на один третим Panzer 2 d У меня очень долгое КД Если бы не КД, я бы давно бы его уже набрал Уже, поверьте в жопу зашел, раскидал ему только так в корму Но... за нашего Поломки БКТ очень сильно нам Он Еще арта стреляет И... Ну, он немножко сносил его ну там стили за нас Оставили мы всего 14 хп Смотрим, что будет дальше но ну, дальше рах трах Панзер 2 d начинает кидать Наш панзер вообще что-то стоит Ничего не знает делать Трах засвечивает арту Проблема с артой Панзер 2 d тут еще есть Наш панзер занимает наверх И начинает кидать жопу И тух, у -у -у -у -у. Наш татрах в опасности и. И он крутит его, крутит, крутит, крутит и взрывает 26-й 2D. Теперь 98% захват базы. Страх выкатывается. И забирает. Всем спасибо за просмотр. Следующая будет второй, второй бой. Смотрите до конца. И вот второе видео по танку ä, Panzer 2D. Также карта провинции. И мы едем налево. Точнее на балкончик. Мне так это не очень понравился. Покажу почему. у него очень слабая башня и все все время ломают ему орудия здесь можно немножко перемотать вот они едут на Ворусе. пока стоит не высовывается потому что только мы высунулись и назад ломают пушку вот поехал. смотрите есть пробитие. Только, может, не пробил. С Броня кольца. не пробита. А если бы я был бы на предыдущем танке, Цель захвачена. Есть, оставить цель. То я взял намного больше бочины. Пробитие. Не, не пробил. Не пробил. Критическое повреждение орудия. стрельба невозможна. Вот видите, сразу сломали нам пушку. Попали прямо вот около нее, видите? А за ее сломали нам. Поэтому... Орудие хитрые. Посмотрите. Можно стрелять. на это и быть нежелано. Я не буду пока ремонтировать. Сукак нет смысла. Вот пока стоим. Поездки не были. Опять. Поездки не были. Ну и сюрпризы. Все время. Ты лучше бы сюрприз говорить. Не пробил. Не пробил. Вообще не Не пробил. Критическое повреждение орудия. Стрельба невозможна. Орудие частично восстановлено. Можно стрелять. Точная стрельба снижена. спиду аж 35 француз где светилась Т-18 вот видите Т-18 вот там где-то светилась примерно туда я и ждем и вот не пробил броня не пробила Броня не пробита. Мы не смогли пробить и вообще никуда. Это зря легко. Вот нам уже на не сделает, Счет 8-11. И забирают ДВДВ. ДВД АДВД. Забирают. Вот. Броня. Да и 2, попал, конечно, но и плюс, как бы мы уже были трупы, я думаю, одного мы съели. Круиз 3, круизер 3. Мы откидали барабан и сняли всего лишь ему немного хп, даже меньше половины. А если бы я был бы сейчас на лице, как говорил, я бы, наверное, уже раскидал. Как в том виде. Видели это? перематываем. Я уже добился в угол, не знаю, что делать. дошел до под базы принцип Т-60 Медведь аккуратненько на тоже накидывают Танк уничтожен. Ну, в общем, вот опять нас убили. Просто дали преимущество. Ну, мне лично танк этот не очень понравился, но, может быть, я на нем пока еще играть не научился. Может, какие-то особенные плюсы есть. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был доктор Вася. До новых встреч. Всех с Новым Годом.